Shabbat shalom. Shabbat shalom, Мы находимся в книге Левит в недельной главе Цав. Те, кто постарше, конечно, помнят, что наши мамы всегда говорили «Кушай с хлебом, а то не наешься. Наш Господь тоже очень любит хлеб. Хлеб всегда должен был лежать перед качеком Завета. И мы поговорим о хлебной жертве. Это Великая Святыня. Ее э, вместе с первосвященником могли кушать только ее сыновья. Ливий 6, глава 18. «А все потомки Ааронова Арх... а мужского пола могут есть ее. Это вечный участок в роде вашей и жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, осветится». В связи с этим стихом мы сразу вспоминаем историю о том, как это постановление было нарушено. Когда Давид спасался от Саула, разгневанного, כאשר דוד ניסל את צילת משאול, он фактически стал представителем своего царя. Он היה богат шлем Обманул первозвящника. Сказал, что у него есть невероятно срочное задание царя. אמר שיש לו מסימא מוד חשובה מהמלך עצמו. И он со своим отрядом даже не успел взять еду. שלו, הם לא אספיקו אפילו לקחת את האוכל י там. И нет ли чего-нибудь перекусить? И что же тогда? Первая царств, 21 глава. Дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов приложения, которые были взяты от лица Господа. Я знаю, что некоторые комментаторы Танаха, считают, что Давид имел право кушать этот хлеб. И убедительно защищают свою позицию. не будем с ними спорить. Это, собственно говоря, не важно. Потому что у нас есть на этот счет, потому что у нас есть на этот счет, мнение одного молодого равина из Нациэрета. Которые думают по-другому. Почитаем: Евангелие от Луки 6.3. Иешуа сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взолкал сам и бывший с ним? Когда он вошел в Дом Божий, взял хлеба предложения, которое не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел с ним и бывший с Ним. То есть Иешуа совершенно уверен, что Первосвященник нарушил закон. И что фарисеи, кстати, с ним не спорили Мне кажется, что вся история Наполнена очень глубоким Пароческим смыслом Лидаоти, кола Царь, которого он оставил И священник Накормишь его, погибни за свою доброту. Его казнят. И царь Саул сказал священнику. Амал, Вы помогли тому, кто меня предал. Зэшэ, э, Вы фактически меня предали. Наказание смерти. Господь Ишуа отдал нам хлеб благодати. Хлеб своей жизни. Хлеб жизни. собственной жизни. Который делает нас святыми. Потому что в нашем стихе написано, что все, что прикоснется к хлебу, осветится спасает нас недостойных нас находящихся в бегах нас оставивших своего царя Ишуа помогает нам предателям и получает за это смерть царь Саул не очень симпатичная фигура но um, мы же говорим сейчас об образах, а не о конкретных людях. О дымах, а о конкретных Царь Давид бежит от злого царя. Мы бежим от нежного, любящего и доброго. Нежного, любящего и доброго. Тем позорнее наше бегство. Ишуа спасает нас ценой собственной жизни. А он дает через хлеб прикоснуться к сущности Господа. Достойны этого. Совершенно нет. Священники кормиши Давида погибли. И наш äh, священник умрет. Нельзя давать хлеб тем, кто его недостоин. Он дал и заплатит за это. Он дал и заплатит, за это. Он и заплатит за это. Потому что в законе не изменится ни одна точка. בתורה, хок, а он изменил его ради нас грешных. И заплатил за это своей божественной кровью. Но мне кажется, что рассказ о хлебной жертве будет неполным, và... если мы не вспомним еще об одной жертве, жертве которая тоже отражена в нашей главе. Итак, Давид, как мы помним, оказался не только без еды, но и без оружия. И священник вооружает будущего царя. Он дает ему меч. Это, лошь, меч, Это лучший меч в мире. По словам Давида. Нет ему равных. Знаете, для нас традиционно. Меч означает слово Божье. Но надеюсь, Господь меня простит, если я его использую немного в другом образе. Вы, наверное, все представляете себе меч. Это определенная грань, режущая, как бы, которая является оружием. И какая-то небольшая грань сверху, которая защищает руку. Но если мы напряжем свое воображение, мы в этом образе увидим еще кое-что. Распятие. Тема хлеба может быть очень обширной. Какая-то удача, везение, дары Духа Святого. Чудеса, все что угодно. Но если ты не вооружен мечом Распятия то это все будет шум и скоро начнет действовать не на добро. و... Есть хорошее выражение. Есть счастье это умение забывать плохое. В, в таком случае несчастье это умение забывать хорошее. <travel> ini, умение забывать хорошее. <секом> Чудеса забудется хитрый разум постарается убедить тебя что это было давно и неправда хлеб символ полного насыщения Но без меща распятия машеха который нас защищает мы не сможем долго пользоваться этим хлебом. Иисус на самом деле всем помогает. Ишу, помогает. И неверующим тоже помогает. Он иуда с помогал. И то, что ты сейчас чувствуешь свою удачу, еще не гарантирует твоей победы. Говорит, Ведь кроме его жизни... И... Тебе нужна еще его смерть. Его распятие. Только оно гарантирует твою полную победу. Разделить не только его радость. Но его грусть. Скорбь. Господь мне столько всего сделал. И продолжает делать. А как я это использую? Разве мой характер стал намного лучше? Как я распорядился полученными талантами? Что я сделал, чтобы поделиться этими с людьми? Знаете, мне так стыдно. Я вязывался какие-то споры тысячелетним в царстве. Они не хнасли кухими о том, что значит выражение «не варить козленка в молоке его матери». Знаете, какая разница? Какая вообще разница? Если кому-то хуже, чем мне, и амимени, а меня это никак особенно не трогает. משпи... משпи... И какая разница, правильно у меня теология при этом или нет? משנה, нехונה, нехונה. Ведь людям тяжело, они страдают. Знаете, написано, что мы должны распяться Машияху. Я себя чувствую распятым ему. Но не совсем так, как принято об этом думать. Мне отведена гораздо менее почетная роль. Я один из разбойников, рассвятанный с Господом. Не ищем гордиться. Я в лучшем случае чего-то не испортил. Что мне делать? Что нам делать? Как мы можем оправдаться? Да и чем? Единственное, что дают какую-то надежду на спасение, uh, спрятано в нашем стихе, который мы сегодня читаем. Uh, все, что прикоснется к нему, осветится. Мы не всегда можем прикоснуться к нему нашими физическими руками. Ведь они прибиты гвоздями зависимости. К дереву позоры и проклятие. Просто увидите его. Просто посмотрите. Он же всегда рядом. Он так же распят, как и ты. Посмотрите на Него. Мы не сделали ничего, чтобы заслужить Его прощение. И все-таки посмотрите. И скажите, Помини меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое, <танкнутся> Он посмотрит на тебя с добротой любовью и скажет, истинно говорю тебе, ныне же прибудешь со мной в раю. Будешь со мной. Ты <танкнутся> мой. Что еще надо услышать? <танкнутся> Очень вас люблю, дорогие. Аминь. <танкнутся> Amen. Amen.